Здравствуйте, раз приветствовать на канале помощи компьютерам. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно а, создать новую учетную запись, добавить в любую а, группу а, через командную строчку. Давайте не будем задерживаться, а приступим к этому. Мы открываем командную строчку. Это не администратор обязательно. Давайте для наглядности мы откроем сразу, какие у нас учетные записи созданы. Так. Так, вот у нас все еще запеки созданы. То есть мы можем даже их проверить здесь. В помощь команды NetUser. Месяц с DarkDest, администратор гость. Ну, администратор скрыта, как обычно. Что ну, нам нужно, чтобы добавить новую ученую запись локальную? Мы прописываем NetUser. Сдаем любое название. Давайте квартиру просто. И пароль, если надо. Давайте мы создадим. То есть я выключил 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, сделаем слэш ADD и нажимаем Enter. Ой, На все ругается. Все, вот команда выполнена успешно. Наша учетная запись создана. Если мы ее обновим, должна появиться. Изначно надо а, перезайти. Так, а может быть? О, создавать кварти. Теперь нам нужно ее, а, ей добавить а, группу администратора. То есть мы вам ей обычный доступ и защиточную параллель. Мы теперь прописываем net local group и название нашей группы администраторы. Теперь а, прописываем и пользователя нашего квартиры и add все, команда выполнена также давайте посмотрим то есть мы сейчас перейдем и мы увидим что qwerty добавился в группу администраторов то есть если мы сейчас выйдем из системы мы можем увидеть что наша ученая запись там должна появиться то есть выйти из системы вот наш qwerty здесь мы нажмем, надо ввести пароль наш опять отключился и вот наша подготовка, ну у меня лиц не слетела, то есть вот наш сейчас идет настройка нашего рабочего стола и профиля, все, вот так легко можно создать а, быстренько две команды, в одну команду учет записи, в другую команду уже дать, добавить его в группы. На этом видео урок хочу закончить, если у вас остались вопросы или что-то не получается, то задавайте под комментарием видео, постараюсь на них ответить и вам помочь устранение неполадок. А, не а так, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, комментируйте видео, ставьте лайки, если видео вам было полезно или понравилось. будет Буду очень приятно. А, всем спасибо и до скорой встречи.